Здравствуйте! Сегодня 21 сентября 2017 года. Время 2 часа дня. Температура воздуха около 6 градусов. Солнечно без осадков. С вами Елена Валикжанина и проект Я Красавчик.